друзья смотрите сейчас хочу в этом видео рассказать вам немного по инфраструктуре которая присутствует в поселке Гюнюк, там где находится достаточно немаленькое количество хороших гостиниц хорошего уровня но смотрите сейчас я нахожусь на балконе номера который мы проживаем гостиница амара престиж он выходит на эту променадную улицу В целом, сразу говорю, здесь в принципе ничего особо не слышно. С этой улицы движение, которое есть в сам номер, когда закрытые двери. Вот. Но, смотрите, в принципе, как бы всю ин основную инфраструктуру легче всего показать вам из этого места. Потому что, смотрите, это третий этаж. И здесь достаточно хорошо видна эта улица инфраструктурная. Вот сейчас вам ее показываю. Значит, смотрите, эта улица. Тянется от гостиницы Келикия Palace. Ну и вдоль гостиницы получается трансатлантик Atlantic, которая наутив, и сзади камеры, вы сейчас ее не видите, это гостиница Мара Престиж. В принципе, из всего того, что я видел в этом поселке, как бы это самая активная улица, имеется в виду, здесь большинство. Бутиков, магазинчиков, где можно купить различную сувенирную продукцию, в принципе, как бы различную одежду, сладости. Э ну, абсолютно все, что вы захотите, как турист, здесь купить, все можно на этой улице. Протяженность ее, этой улицы, в принципе, э до проездной дороги примерно, Сейчас я попытаюсь показать вам основные здесь цены на различные там продукты, сувениры, одежду, может быть. В общем, показываю это видео уже в темное время суток, потому что, в принципе, целый день мы были заняты осмотром гостиниц. Естественно, как бы вернулся я уже, когда темнело, поэтому показываю видео уже вечером. А завтра утром мы уже уезжаем Естественно, я вам не успею ничего показать Поэтому хотя бы вечернее время Променадную улицу в поселке Гюнюк Постараюсь вам сейчас показать И какие цены здесь в 2019 году Чему готовится туристам, если они захотят чего-то купить здесь в Гюнюке Из какой-то сувенирной продукции Либо другие различные товары так друзья буквально одну минутку вам еще покажу в этом видео эту улицу вблизи буквально через два дня выйдет новое видео в котором будут все цены которые я увидел на данной улице в магазинах и в бутиках поэтому друзья те кто еще не подписался на наш канал подписывайтесь на наш канал жмите на колокольчик и вам обязательно придет уведомление с новым видео. И вы все это увидите своими глазами. На этом все, друзья. Пока-пока. До новых встреч.